Спасибо. И сразу третья новая песня на его стихи Геннадия Петровича Чергина идут. Вот она для этого зала это первый раз учит. Называется полет. Колебался, пустив бортовые часы, На риск шел, когда отрывался С последней плиты полосы и пальцы сцепив на штурвали Сквозь облачные слои, В зенит самолет поднимали тяжелые руки мои. Собой имел право гордиться, Меня окрыляло одно, Что быть как могучая птица Немногим на свете дано. Был воздух надежной опоры, Я рвался за грань бытия В ту часть стратосферы, в которой Был нужен, востребован я. Все мне казалось подвластным безмолвие звездный металл, чтоб солнце надолго не гасло, его на крыле поднимал, звенели в биении пульсом все ноты турбинной струны, хотел бы щекой бы коснулся обратного бока луны. Из плоти цвета Властитель миров и планет Меня вниз бросает кометой Украсив инверсии свет И я на бетон приземляюсь Но держит меня высота И я небесам улыбаюсь Углом плотно сжатого рта Я на бетон приземляюсь, но держит меня высота, и я небесам улыбаюсь уголов плотно сжатого рта. Спасибо. Поздравляемся мы с вами.